Сезон начался. Пересадка и пекировка. Женка, улыбнись. <говорит> Тихо, не отвлекайся, я занята. То снег, то град. Погода, айс. Первый град в этом году. Ветер сумасшедший. Еще раз, только позавчера пересаживание рассада уже сегодня выйти мне на улицу Во! О. О. Тут шифер И вот когда шифер, только тут свободное место То есть дорогу замело полностью настолько, что Фу. Вчера успел на мотоблоке заехать Да, Рексон? Рексон! Тут можно это О, балдеть, тут но хорошо Да, Рексон? Вот там трендец. Красота-то какая. Короче, успел на мотоблоке с работы приехать. Дождь леял, снег шел. И вот что у нас за ночь нашел. С поля все ходит. Крайний дом, конечно же, круто, ты в крайнем доме. Ага, только ползабор стержечка. Вот и осталось. Все? Крутая у нас весна 28 числа. Руководство, Почему люблю? Потому что кроликов на улице нету. Сейчас зайдем. Сюда перейдем. О, Господи. Мы зайдем. Свет включим. А тут... А нет, он был включен. А тут шикардос. Так, один у нас побег, видите? Убежал. Сейчас мы его и Маленький выскочил. Наша на сегодня задача... Посмотрите, малышок... Ох, немец, поразит. На сегодня наша задача... А, про... Смотреть их на ушки просмотреть их на ушки и обработать против ушного клеща сеном мы добавляем и поэтому у нас появился ушной клещ но у нас не только в этом помещении такой тепленько у нас есть еще инкубатор который должен вот-вот вылупиться цыплярке, поэтому мы на сайте все расскажу покажу заказали климат, -комф, климат комфорт а также гидрометр та и термометр электронный. Поэтому оставайтесь с нами. Все увидите, друзья. Поэтому не только здесь тепло, тепло. Показать людей, вам та же покупку на сайте Вильту. Вильту, Вильту. Вот правильно его аббревиатура. А приобрел я на нем себе терморегулятор. Вот коробочка такая. Видите, с кроликом пришел такой терморегулятор, который работает на повышение температуры и на понижение температуры, то есть на охлаждение и обогрев. Также здесь устроен датчик отключения и включения легко две кнопки <свеч> тут инструкция легкая как им пользоваться включить выключить и настроить ту или иную температуру выход э, датчика э, полтора метра дальше выход на обогрев элемент то есть как у меня будет лампочка на 300 ватт и выход на подключение э, питания на 220 вольт он недорогой около тысячи российских рублей. Покупал это российский сайт Вилту. Также все приобрел вот такой гидрометр с термометром. Здесь, как вы видите, показана влажность. То есть, вот я себе установил в инкубатор. инкубатор. Вот-вот должны вылупиться цыплятки. Как мы видим, влажность очень низкая, поэтому мы будем заполнять ячейки о, Сонька помощница. Будем заполнять ячейки э, водичкой тепленькой для того, чтобы повысить влажность. И температура 37,3. Только что приоткрыл, поэтому и здесь видите 37,3. Если два показывают одинаковую температуру, соответственно, температура там идентична. Шнур здесь имеет полтора э, метра. Датчик он видите, вот такой выносной. Вот. вот он. А, защищенный в этом такой пластмассии, ну, понимаете, можно на улицу где-то выкинуть или в крыльчатник, то есть, как только мы яйцо это рекубируем, я занес его в крыльчатник, чтобы смотреть температуру и влажность, видите, сразу температура падает это удовольствие около 400 российских рублей Получил я через дек если кто пользовался то знает если кто не пользовался то с российской федерацией можно сюда получить товар транспортной компании сдек ну или почтовой компанией. она международная европочта и беларусь вы, конечно сюда ничего не получите ничего сложного очень полезная штука в хозяйстве даже даже в бытовом потому что очень полезно и терморегулятор, климат-комфорт, климат-контроль, как я называю, да, для брудера, вот у меня брудер, поэтому будем сюда устанавливать сейчас датчик на стеночку, крышка будет другая, чтобы сохранять тепло, все на месте, да, Соня здесь нам помощница. Сейчас, Соняка, так что, друзья, ссылка будет на этот магазин в описании, кому интересно, заходите, смотрите, общайтесь, заказывайте, покупайте, всем благ, друзья. Бонусом идет клеммы для подключения всего остального. Они хорошо развиваются. Две, две коробочки, два товара. Два ну, и ты хочешь на ну, клемку на держи. Вот так. Видите, ребенку много чего не нужно. Так что, если кратенько, вы уже, извините, это еще раз повторяюсь. Не реклама. Сам покупал, сам получал. Сейчас сам пользуюсь. Этот интернет-магазин Вильту, на котором я заказывал климат-комфорт и гидрометр с термометром. Поэтому можете легко перейти по ссылке в описании и в комментарии, закрепленном первым, посмотреть этот сайт и посмотреть стоимость данных товаров. Я уверен, что на территории Беларуси вы дешевле их не возьмете. С территории Российской Федерации мне данные товары климат вот, клим. Терморегулятор климат комфорт 990 российских рублей. На территории Беларуси с Российской Федерацией данные товары перешли через ДЭК. Я этим самым первый раз пользовался, поэтому очень удобно, легко, а самое главное дешево. Здесь различные терморегуляторы на ваш вкус и цвет. ну Я выбрал пришевле, как вы видите, первый. Также здесь вот вы видите цифровые термометры ядрометр, девятьсот 490 российских рублей я считаю что это очень дешево при этом очень эффективно так что друзья заходите ссылка на сайт в описании ну, друзья пока мы еще в мне пару человек спрашивала показать устройство э, вот этих непилей, как детки шпьют водичку видите показываем смотрите устройство такое переходник на него отрезается кусочек для того чтобы подсоединить соску И здесь трубочка для примера да, которая тоже одевается сюда внутри стоит такой пластмассовый с резьбой под шестигранник гайка, можно сказать да внутри пружинка и стоит такой язычок с резинкой. То есть сюда мы вставляем язычок с резинкой внутрь. Внутри там сделано, видите, чтобы он плотненько остановилась. Паз. Все. Он в пазу. Вот так. Вставляем сюда пружинку. Вставили пружинку. А потом одеваем гайку. Одной рукой закрутить ее неудобно. В комплекте обычно, когда заказывал эти, идет вот такой ключик. Все, как только вы здесь закрутили, вот этой гайкой вы регулируете плотность именно вот этого штифка. Для малышей я немножко освобождаю, чтобы он лучше работал. Для больших кроликов он потуже. Ну, то вот есть, коротко. Поэтому, друзья, если вы такие установили паилки, вы уже прекрасно знаете, что хотя бы раз в две недели их нужно периодически или поджимать, чтобы они не капали, ну, или хотя бы смотреть и чистить пружинку. Вот такие кроличата. Так, друзья, если у вас появились вопросы по кролиководству, поверьте, вы можете обратиться в группу ВКонтакт «Кролиководство». Заходим, смотрим, задаем вопросы и получаем ту или иную полезную для себя информацию. Друзья, не забываем про ВКонтакте сайт «Кролиководство». Заходим, смотрим получаем ту или иную полезную информацию для ведения своего подсобного хозяйства, потому что вопросов возникает огромное количество, а где спросить, у кого спросить не представляется возможным, поэтому сайт ВКонтакте «Кролиководство», просто маленьким буквами пишите «Кролиководство», вы попадаете на сайт, там 23 тысячи подписчиков, поэтому здесь можно получить огромное количество полезной информации, рассказать о своих случаях, поделиться или же получить полезную информацию. Ссылка на данный сайт будет в описании и в комментариях. Так что заходите, смотрите, подписывайтесь. Получайте удовольствие от жизни по максимуму. Так, мы обработали ушки а, в данный момент йодом. Дозировка шприцом один кубик на одно ушко. Заливаем сюда, придерживаем ушко, чтобы, видите, пальцы уже все в йоде. чтобы оно не расплескалось потом второй один кубик. Дешево или сердито, это мой способ, к которому я привык и обрабатываю раз в полгода стабильно ушки кроликом. А, обрабатывают много чем, колят кроликов инвермективом, ну, я такой способ все нашел. Так, крыльчихи наши подложили мы уже в гнездо. Надеемся, все будет хорошо. Так, идем дальше. Смотрим, колобки, видите? Колобки хотели водичку. Ну, на улице вы видели, какая погодка. Жинка сюда уже не шла, поэтому, поэтому... Конечно, хочется просто один комбикорм. Тогда было бы меньше проблем по ушам у кроликов. Да не только по ушам, еще много по чем. Но, понимаете, найти идеальный вариант цена и качество все впирается или в цену, или в качество. Люди готовы, я знаю, многие покупать дорожевизный комбикорм, но заново было бы только качество. А у нас, А у нас, как всегда то дорогой и непонятный, или дешевый, хороший, или наоборот. Ну, то есть найти золотую середину очень-очень сложно. Так, здесь у нас две серебряхи сидят. Вот одна темненькая, вторая посветлее. Там, видите, это покоцал кроли ее в ушки Это не как там, не клещ. Это травма, к сожалению. Хелп спрея, спрея у меня нету в данный момент. Поэтому как будто бы, только... а эта мамка такая злая. Вон, видите, крольчатки крыльча. Заметьте, в помещении они в открытом виде и все будет хорошо. А это беглец. Беглец, ходи сюда, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи. Вот собак. Так, водичку. А, данная корыта приходится мыть раз в неделю стабильно. А, за счет йода. Ой, мыть, короче. Мыть, мыть, все. Чистить, мыть и чистить. Чистить и мыть. Иначе по-другому не так. так, здесь три серебрахи. Видите, какие жирные попки вот они остались у нас молодняк так здесь мальчик и здесь тоже мальчик. А, большие уши маленькие уши ну ладно но и, ду, и дурочки серебра Так, здесь у нас тут здесь у нас покоцные как я называю их и здесь еще один подс. а это вот беглец Ходи, тю-тю-тю-тю, ходи, тю тю чу -тю, -тю, -тю. Тю, -тю, -тю, -тю, -тю, тю Вот собака дурна. Так, вот этому мы залили ушки. Ему, конечно, будет сейчас нехорошо. Повторять процедуру не нужно. А, буквально 3-4 дня и все будет хорошо. По поводу здоровья кролика не беспокойтесь. А, я считаю, здесь никаких болевых ощущений нет. Ну, наверное. Да, он мне еще руки уже искусал. Поэтому полезно для здоровья ему тоже. Так, а здесь молодняк. Вот это мальчик один был. Как видите, тоже желчный капец, но это был тоже йод. Второй убежал, собака. Поэтому не бойтесь заниматься кроликами. Показал я вам уже, что я купил. Довольно хорошие и полезные для меня вещи, потому что у меня постоянно была горела лампочка, свет обогреватель на 300 Вт в брудере. И пока ее не выключишь, ничего не менялось. Поэтому с помощью вот этой реле, как можно сказать, да, релешки, включает выключать под той или иной температуры которая нужна дальше если есть куда мне обратиться поверьте я всегда обращаюсь тем более у мне тоже вопросов по кролиководству всегда огромное количество где взял кормушки на куфры самих не делал а, почему такие домики ну, ну потому что такие господи а, почему те кролики а, есть серебро а есть черный а, потому что у меня подогнали подарили можно сказать мальчика с минска черного поэтому у меня сейчас кролики есть как черные так и серебро поэтому от чего-то избавиться легко но приобрести хороших кроликоматок очень сложно какое количество кроликоматок считаем раз два три 4 5 6 7 там восемь девять девять кроликоматок это все или с крольчатами или уже вот вот будут кролиться что у тебя по будущему еще у меня 4 кроликоматки на резерве а, а где они первая вот эта девочка раз и здесь потому что пацанов купили а, когда они будут запускаться буквально в течение месяца не позже а. ну вроде все все друзья всем Спасибо за просмотр. Подписку на канал. Если кого что интересует, заходите, не стесняйтесь. Будем рады вам. Всем пока. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой. Ну давай, рожай при нас. Не хочешь? Ну вот там колобки, блин. Дай-ка. Дай-ка мне одна гологасай. во, Вот во такой бегемот. Вот такой, вот такой, жир вот такое счастье кроликовода. Крылько, Все, друзья, всем пока.